А мы продолжаем экспертные беседы с Турбанжур. Сегодня мы говорим про круизы, Елена Цыганок, руководитель места Турбанжур и ее волшебная доченька Ева, которая сегодня делится своими впечатлениями. В этом видео про маршрут. Да, друзья, всем привет еще раз. Напоминаю, мы говорим сегодня, о мы сибелиссимо, и как раз вот и есть интересные предложения, которыми и мы воспользовались, и сейчас пользуются наши путешественники, это по Персидскому заливу. И это очень актуально, потому что, да, все-таки э, ты можешь, в, ну, то есть попадаешь и в тепло, да, и при этом можешь и покупаться, как на лайнере, плюс есть, и можно это скомбинировать и с отдыхом еще в Дубае, в начале, в конце, вот, и маршрут с 7 дней. Дневный. вот Я расскажу о том маршруте, который был у нас, расскажу, в принципе, кратко еще о тех, которые есть, в принципе. Итак, первый у нас был, это прилет в Дубае. Mm -hmm. вот. И э, в первый же день мы еще оставались ночью в самом Дубае, вот, поэтому можно было уже отправиться, например, на экскурсию, посмотреть, да. На, на путешествие, посмотреть, э, э, все, все, есть. Э -э. да. Можно выбирать. Но хочется сразу сказать, то есть действительно, когда вы отправляетесь в круизное путешествие, то есть, да, есть у вас выбор. То есть когда вы заходите в порт, можно отправиться на экскурсию. Uh -huh. Очень часто это будут автобусы. Хопон, Хоф, да, которые предлагаются как и на лайнере, так и при выходе. Можно заранее договориться про экскурсию. То есть можем организовать мы. Можно себе начитаться uh -huh. да, и просто отправиться в путешествие. Очень много, где нас встречали прям таксисты, которые предлагали, uh -huh. давайте мы вам сделаем вот экскурсионный маршрут. То есть все продумано вас всегда будут встречать вот но тем не менее расскажу в чем тоже там есть секретики где стоит подготовиться и вот не поздно выходить с лайнера mm. ну а для некоторых любителей именно которые впитывают с, с, хочется насладиться самим э, лайнером вот то э, когда вот все отправляются на экскурсию в этот момент как правило на лайнере Пустит. меньше людей да вот ну и конечно же вот можно не знаю, там одному в джакузи полежать они а там целые, скажем да mm. количеством каким-то людей вот на максимально. Первый день мы просто, когда все ушли, мы сами были в джакузи да. никого не было. Да, когда вот первый день там все заходи, э, только вот да, да, вот, да. заходили угу. на лайнер вот то действительно было еще где-то да. меньше людей. И было очень комфортно а, полежать. А почему? Потому что мы подготовились, да. мы взяли купальнички, да. с собой, чтобы переодеться. Вот если когда все еще ждали свои чемоданы, мы уже купались, да? Да, да. Вот поэтому к маршруту первый у нас город был это Дубай, вот. Ну на самом деле все знают, что достопримечательностей там много, и поющие фонтаны, и бурж-халифа, и на Дубай-Марину можно сходить, ну, то есть можно много ну, э. всего, но мы выбрали это, э, да, парк э. цветов, да. то, что как да. раз вот многие у нас запрашивали, да. И там все из цветов. Все, абсолютно, просто, полностью все разные диснеевские, получается животные. статуи, да, животные, коты, там и Муана была с волосами, и слони, кто там еще был? А, там еще была. Много уточек, да. Микки Маусы. Да, ну на самом деле много, вот даже Эмирейтс, да, целый самолет, самолет mm -hmm. ну как бы, вот, но, э, но все именно вот с одних цветов раз, разные, да, как бы вот не, не было, например, разнообразия в самих цветах, да, вот получается, но вот, по-моему, это Муана, да, там, да, да, да, да, вот, то есть очень разные э, разные есть статуи, но я бы здесь рекомендовала бы, мы как-то вот уже приехали не очень рано, туда где-то в часов 11, может быть, даже позже, и было довольно-таки жарко, да, то есть все-таки тоже планировать по времени, потому угу. как в основном это все открытые зоны, вот, чтобы успеть этим насладиться, вот, ну и на самом деле в Дубае, я думаю, вы найдете точно чем себе заняться, и что еще классно, можно даже э, добранировать, например, не просто брать прилет к самому маршруту, то есть а можно потом еще на неделю, на три дня, да, можно потом даже выбраться Совершенно другой Эмират, например, поехать еще на недельку в Фуджаре на пляже, да, или вот, я же повторюсь, остаться в самих Дубаев, ну, то есть выбор э, большой, да. Но нельзя поддувать на ландере. Нельзя, нельзя Потому, Потому нельзя. что он э, может без тебя без уехать. Тебя никого не, он, ждет. Он, он никого да. не ждет. Не ждет, не ждет. Да, вот. Но следующая наша остановка была это Абу Даби, да, столица объединенных да. арабских эмиратов. Но мы еще увидели там э, домики похожие на ананасы. Да, вот молодец. Это такие да. домики. И у них если жарко очень, да, вот э, то видно, да. можно вот такие. Вот, там, как будто злупа Представляете, вот даже мы, когда были в Абу-Даби, вот декабрь месяц, даже дождик немножко прошел, и мы, ну, вот, совсем недолго, пока мы доехали до мечети, и даже вот комфортно было, что да. не было это такой жары. И это интересно, такие, да, домики ананасов, то есть они меняются, вот когда солнышко закрывает, чтобы не было жарко, там. Ну, да. Но в мечети нельзя размахивать руками, потому что это как... Да, и что же можно было посмотреть в Абу-Даби? Это, конечно, всем известная э, мечеть Зайда, да, вот да. то, что все хотят увидеть, вот, но еще там есть лувр в абу да, вот, кстати, лувр. это уникальная новая достопримечательность. Да, да, ну вот если мы говорить о мечети, конечно, насколько она красивая. Да, да, да. Да. и там только э, можно ходить, нельзя снимать вот такие специальные платки, конечно, да. э, но и мы там еще э, покушали мороженое. Да, но все на самом деле очень строго, да, то есть да, если да, видят, да, что да, вдруг да, вот да. у тебя голова не покрыта, а ты фотографируешься, удаляют фотографии. Да. И вот Удаленных. Да, из удаленных удаляют. Потом мы записывали видео, получается. И вот и тоже к нам подошли. Нельзя руками сказать. Да, ну, и я думала, что вообще нельзя видео, может быть, записывать. Говорят, нет, говорят, ну, вот как-то так, ну, как спокойнее. Я же такая эмоциональная, там что-то рассказываю. Ну вот, а, говорят, нет, говорит спокойнее. Плюс там, например, если, ну, вот мужчина и женщина, то есть, да, например, даже там руку, там, ну, вот обнять нельзя, то есть все должно быть спокойно. Спокойно, да, ну, на самом деле, спасибо им большое, что они разрешают прикоснуться, да, и зайти непосредственно увидеть вот эту вот всю красоту а, и туристам тоже, да? Но там была большая люстра, какая да, важная, вот э, сколько тон? Ну, очень много, да. Но очень... очень много тонн, и она была километровая. Большая, да. Двигаемся дальше. Вот то, что я, кстати, была на майские праздники в Париже и в Лувре, и говорят, а вот некоторые вот эти вот картины забрали в абу В смысле, ребята, какой абу Лувр, у нас же в Париже, да. Вот если действительно и можно посетить еще такую достопримечательность и прикоснуться до да, произведения искусства. Пошли э, вот такой где там... Вот наушники обязательно будут. Да. Классно, что ты подходишь, да. нажимаешь и слушаешь. Нажимаешь, да, там, и тебе все перекладают. Да. И ты слушаешь, можешь послушать леген... языке, легенду. Да. Вот. Мне было очень нравилось про бегемотика. Да, мы несколько было. раз, раз в пять, наверное, послушали про бегемотика. Потому что это опасное животное. Действительно, это куплена франшиза, по-моему, на 15 лет, и многие... Экспонаты, которые хранились в луре, переместились туда. Mm -hmm. Давай, да, да, парашют, да, да, сказать, да, время у нас, да. да. Следующий, кстати, вот у нас должен был быть остров Сырбаньяс. Да. Вот, и мы, кстати, долго думали там ехать по экскурсиям, вычитывали все. И так бывает, ребята, вот если э, погодные условия mm -hmm. не способствуют, да, то mm -hmm. круизная компания, сейчас зайчик, я скажу, она беспокоится о вашем безопасности. безопасности mm -hmm. да. Mm -hmm. Да. Но... Mm -hmm. Эйлайнер из-за своих размеров не мог подплыть, а лодочки были слишком маленькие, их могло перевернуть волной. Да, вот поэтому, к сожалению, мы не увидели, данные. но зато, когда мы ели, увидели, как переселяли бараш. Да, но это уже у нас дача, это у нас уже было в Амане, поэтому ничего страшного, вас об этом уведомляют. Да. Вот, да, в газетке маршрутной. Информация об этом обязательно будет. Будет, да, и мы остались на еще один день в Абу-Даби. Дальше был, получается, маршрут в море, то есть ты целый да, день да, был, да. находишься э, в море, наслаждаешься э, лайнером. Да, и, и можно целый день э, гулять э, в бассейне да, очень долго. Да, где ты только захочешь, да. действительно. Да, да, вот. да. А дальше уже был Оман, да. вот. я не знаю, можно об этом сказать или нет, да тогда еще президент Украины там и не был, вот мы уже вернулись, и вот начался вот эти вот да все разговоры, что там отдыхает, вот сразу это было Маскат, вот, и вот здесь как раз вот нас встречает множество разных э, таксистов у которых уже знаешь целая программа и кстати не забываем торговаться то есть <связывается> действительно с ними это можно хорошо поторговаться <связывается> да. но, но нас один таксист обманул и, и нас это очень не устраивает да, но это было не здесь, значит, да. это не в Амане было, это еще в, Абу... да. в Дубае, да. Вот. Но здесь, получается, можно тоже пос... увидеть угу. мечеть. Да. Вот И Только она такая, другой. знаешь, по... да, другая. И вот чем вот как раз вот такое было сравнение, okay. она, можно сказать, по красоте, с одной стороны, может быть проще, можно назвать, но при этом там даже были волонтеры, которые подходят и говорят, говорят а какие у вас есть вопросы? Ты знаешь, это было все как-то, mm -hmm. ну вот там все строго Красавцы. было, да, mm -hmm. а здесь все было как-то вот очень доброжелательно, наверное, не еще, знаешь, не так, как то строят туристов, да. Еще надо было перед тем, чтобы зайти, надо было разбуться. Обязательно, да. Обязательно. И здесь они пускали, получается, на ковер и Уже Не, Не пускали мы сразу говорили Нельзя. разбуться. И здесь у меня, кстати, есть рекомендация о том, что важно вот сюда попасть до 11 часов, потому что да. мы пока проснулись, о, э, вышли, нас даже нас уже выгоняли, потому что э, время время закрывало. Да, Но мы успел? Мы не успел. Кто не успел, того уже не пускали. Ну, и дальше. да, давай дальше. И здесь хочется сказать, что у них еще есть свой оперный театр. Для них это, ну, скажем, такая достопримечательность. Мы туда тоже заезжали. Можно в дворец самого Султана, да, вот, ну, как бы увидеть его. Конечно, не вовнутрь зайти, но увидеть. А следующее про дельфинов то, что мне уже подсказывает Ева, это следующая наша остановка была. Можно давай. Нам что предлагали на дельфины? Финал, это там есть размеры, надо специально, рано, если хочешь, на маленькой лодочке, а позже уже идут большие, но мы не успели на маленькую, потому проехались на среднюю, там э, очень колбасит, если э, э, если это э, средняя лодочка, маленькую там... Э, среднюю колбасит, да? Ну, среднюю там не так сильно, большую вообще не колбасит. Давай я скажу, что это Эль-Хасаб у нас был, и это там вот можно увидеть местные ферды, можно так назвать. И самое важное, что да, да. мы не нашли маленькую, потому решили на среднюю. Вот то, что Ева говорит, это очень правильно. Здесь как раз нужно позаботиться выйти пораньше. И действительно маленькая лодочка, она более мобильная получается. И быстрее. если сильные волны, может очень... она такая моторная, там нормально, то есть не сильно будет ее качать среднюю, ну, там не сильно качают, да. как маленькую, а большую, вообще не ну, ну, и плюс, но если пораньше их... получается, то еще дельфины, скажем, да. не да. так напуганы этими лодками, их да. можно больше увидеть, но да. мы увидели, да. там же можно было поплавать да. с маской. Э, да. Э, да. И ну, дальше ну, уже был Дубай. Но ребенок, э, сразу для детей надо э, жилет это мама говорила, обязательно. Да. У них есть, да. но мы прям одевали обязательно. Да, да, да, Безопасность э, очень э, важно э, Вот, но я боялась купаться в Ну а потом искупалась. Да. Молодец. Я э, одела свои очки и потом да? э, мы даже еще хлебушек взяли, рыба. Рыбак, рыбак покормили. покормили. Точно, вот тоже можно взять. Ну а дальше вас ждет уже Дубай, да. И опять повторю: а, что вообще. можно в начале, да, или в конце себе его добавить, и тоже еще можно или сразу же быть, так, да, под, по ценам. Да. Это короткий маршрут. 5 дней. Нет, это семь дней, получается, да. То есть дней, потому что мы первый день там были в Дубае и в конце получается мы вот, два дня были да а, а давай а уже да. по ценам знаете по ценам мама да или что а. да вот и хочется сказать о том что действительно пока а есть такая возможность запрещено. и лайнер еще я на этом запрещено. да когда лайнер отплывал то мы его даже видели на машине когда ехали весело белиссия да весимость белиссия Конечно, это и так подойти сфотографироваться, так отходишь подальше, также хотелось его а, весь объять а, да. возле, а возле его стояла э э э лайнер Коста Диадема, я э э об этом могу Но, молодец, но да. она была меньше но мы даже ее фотали, какое мы какая она вот. и действительно сейчас по этому маршруту мы часто встречались и с Коста и тоже, потому что маршруты очень пересекаются вот и у нас кто-то выбирает и мы сибилисима кто-то Коста Диадему сейчас есть вот отличное предложение на февраль месяц, на 14 э, февраля, внутренняя каюта, на неделю, то есть здесь э, маршрут, кстати, вот немножко здесь отличается от нашего, то есть это будет э, Дубай, Абу-Даби, Сымбани Яс в море по королевству. Так, Доха, у нас будет Катар, Дубай, Дубай. Здесь внутренняя каюта У нас по стоимости будет 665 евро угу. а, Да, так, такая у нас стоит Да, такая, да. такая. А вот да, Получается каюта с окном, то, что ты спрашивала Какая разница, да, 736 евро И каюта с балконом 806 евро, и что стоит отметить Что эта стоимость тут уже Ну как бы не какая-то акционная, когда там 200 евро стоит да. Да? А здесь у нас уже включен Авиаперелет ага. у нас, Да, вот что здесь включен, авиаперелет Индивидуальный трансфер, то есть машине будет у вас всего 8 человек, страховка, все портовые сборы и питание на борту, вот то, mm -hmm. что мы говорили, да? Вот это все сюда включено. На вылет получается 28 февраля, немного выше цены здесь 800, 856, каюта с окном 956 и каюта с балконом 106 про карточку зайчик уже в следующий раз мы расскажем про карточку так и что еще хочется для сравнения сказать цены на лайнер коста диадема здесь маршрут у нас вот дубай дубай маскат доха абу, в море абу даби а, Доха Катар. А, значит, здесь у нас тоже на 14 февраля стоимость внутренняя, э, внутренняя каюта 700 евро, каюта с окном 860 евро и каюта с балконом 940. А на 21 число немножко ниже. 676 836 996. Ну, действительно, пока есть такие цены, вот потому что на март месяц, вот на 8 марта были тоже отличные предложения, их уже просто разобрали. Но для тех, кто очень хочет, там тоже есть свои еще предложения и Действительно, хочется пожелать, чтобы воспользовались такой уникальной возможностью, потому что это интересный как сам лайнер, сам интересный маршрут. Можно окунуться в тепло и сделать... Вот сейчас идут такие праздники, да, и однозначно это совсем другие впечатления. Вот мы уже говорили, что когда ты празднуешь там или э, женский день, или День Святого Валентина, да, то есть вот в таких вот местах и э, абсолютно другие впечатления остаются навсегда. Даже да, мы попали на Святой Николаевне, все да. равно нам э, приедут. Принес подарки. Даже на лане Святой Николай приносит да. подарки. Понимаете, так, что обязательно на праздники нужно отправляться. Да, и да. мы что, ждем в Турбанжур вместе? Да, Звоните, пишите, мы с Евой ждем. Ну и, конечно же, вся команда Турбанжур ждет. А мы будем еще... до встречи в экспертных беседах в В студии Бомбарвия ТВ. Да, пишите комментарии, пересматривайте. Очень много есть экспертных бесед у нас на канале. Пишите вопросы Леночке Цаганок. Я вас благодарю, волшебные, красивые девочки, что были сегодня у нас в эфире, рассказали на связи и до встречи в новых эфирах.